Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Пробитье. Пробитье, Пробитие. Пробитье. Пробитье. Пробитье. Пробитье. Пробитье. Пробитье. Пробит. Нет, пробите. Не пробил. Пробите.